Я коренный луганчанин, вот, родился, вырос в Луганске, детство у меня прошло в Луганске. Там же в последнее время, до, до всех этих событий, которые произошли в марте-апреле 2014 года, находился в Луганске, вот, работал на должности замначальника жовтного района, начальника криминальной милиции. 20 лет я проработал уже в милиции. Практически из 20 лет всегда работал в уголовном розыске. Ну и возглавлял одно из подразделений, уже однорывных подразделений города Луганска. У нас есть у всех такое стереотипное представление о том, что луганская милиция, это как, ну как бы с ней все понятно. Много я... милиционеров служит сейчас здесь, на нашей, на нашей стороне. На нашей стороне, ну я скажу так, вот порядка где-то 40%, 30-40% луганского гарнизона перешло сюда. Но это не значит, что все остальные остались там. Часть была уволена, вот. часть просто ушла из милиции самостоятельно. Ну и есть, конечно, часть сотрудников, которые перешли на сторону ЛНР и там несут службу. Есть... А можно сказать, что вот, луганские силовики какую-то ключевую роль сыграли лет назад? Я скажу так, я здесь с самого начала, то есть, когда была команда, поступила от генерала Науменко выехать к Луганскому гарнизону, вот. я со своими сотрудниками, мы выехали в город Сватово, и сразу, практически с первого дня мы включились в работу, то есть, понятно, что на разных уже были должностях, вот. ну, заходили мы в Лисичанск, Освобождали, помогали счастья. Потом со счастья, вот, получается, конец июля, начало августа того года мы заходили вместе с Бройными силами с батальоном Киев-12. Мы зашли в Луганск. Вот непосредственно я и группа добровольцев, милиционеров. И дальше продолжали активное участие в борьбе с сепаратизмом, поимки сепаратистов, а что террористов. Случилось в то время? Что случилось год назад? Почему в Луганск нельзя поговорить? Я скажу так, 80-ка, 128-я, да? батальон «Айдар» с той стороны стоял, это получается, Новосветловка, Георгиев, Галтугина. Мы, батальон «Кив-12» стояли в Красном Яру, Веселая гора. Часть сотрудников, также МВД, принимала участие в освобождении станицы, там же закрепились, туда же зашли сразу батальоны МВД Львов, Чернигов, 128-я. Вот. Луганск реально был в кольце. Была одна брешь у них, там, где было снабжение с Россией. Это в районе села Пархоменко, были наведены понтонные мосты, откуда вся техника в принципе поступала. Мы в, конец, в конце августа уже надеялись, что будем, находить, будем зайдем в Луганск. На территории, там где мы были, это территория города Луганска, это жертвованный район города Луганска, у нас было порядка 100 человек вместе с бройными силами. Против нас было около 300 сепаратистов. Вот. Но они были так раскинуты и... По да, вот, э, то есть по, по Луганску. Угу. Мы реально обходили блокпосты, мы реально заходили в Луганск, э, мы реально проводили разведку, спасали наших граждан, из э, плена спасали просто гражданских людей, которых... Находили там у них, вот они, когда, mm -hmm. так они быстро оставили красняр, что люди в подвале пооставались. В подвалах закрыты, мы их находили, выручали, то есть спасали. Задерживали, задержали ФСБшника, сотрудника ФСБ, который собирал информацию для сепаратистов, тоже передали тогда его в СБУ. Находили их не схроны. Мы в счастье нашли порядка 78 тысяч патронов, только в одном схроне было. Вот, его разминировали, тоже возбудили это дело, установили, кто это, это все сделал. То же самое и было и в Красном Миру. Оружие находили, боеприпасы, работали с теми диверсионными группами, которые проходили через Красный Яр, через Иргунку. Мы реально думали и реально надели, что вот-вот будем в Луганске. Но технику не давали, люди, военнослужащие к нам не приходили. Вот. То о, том, что, да, о том, что происходило э, на той стороне, со стороны Новоседловки Егорьевки, мы реально не знали. Да. Вот. Нам это все сообщали отрывочно, вот так вот, в таком вот контексте. То есть мы не знали, наступают наши, окопались наши там. Вот. Мы больше даже узнавали о тех пленных сепаратистов, которых мы ловили. Мы от них узнавали, что там наши уже полностью закрепились на Новоседловке что там батальон «Найдар» стоит, они это тоже все знали, нам как бы говорили, рассказывали. Мы надеялись, что мы будем уже в Луганске, надеялись, что уже где-то, может, к концу сентября, к октябрю уже Луганск полностью зачистим, для этого были все силы и средства. Но потом в один день поступила команда, мы оставили город. Луганск, оставили «Веселую гору», оставили Георгиевку, Тугино. Почему это произошло, я не знаю. Но счастья не оставили, да? Нет, счастья не оставили, да. Счастья не оставили, но если вы помните те события, сразу когда наши войска вывели, вывели их на очень, скажем так, далекое расстояние. В вот, счастье была реально паника, реально все закрылось. Ну, вот, мы, мы приехали в счастье с Веселой горы дальше счастье не поехали. Мы сказали, что мы будем останемся здесь. Вот, у нас тогда было порядка 40 милиционеров, плюс батальон «Айдар» и... С нами тогда было в первую ночь, когда сепаратисты хотели на храпом зайти угу. в счастье и были с нами восьмидесятка экипажа. Пацаны тоже не уехали, мы приказа четкого не получили, потому что было вот так. Разлад Таня, никто не знал. Ну как местные, вот вы пришли в Уганск, как местные вас воспринимают? Я скажу так, когда мы зашли в Красный Яр в прошлом году, вот реально Красный Яр, Вергунка, аптеки не работают. Магазинов, магазины не работают, инфраструктура вся разбита полностью, э воды нет, вода в одном месте, э электричества нет, света нет, газа нет. Мы, когда зашли, э мы, конечно, были в шоке от увиденного, потому что как бы, это мой родной город, и... потому что люди реально тени. Mm -hmm. Люди голодные, то есть люди, когда мы приехали, мы не просто зашли, мы заехали, мы произвели в гуманитарную помощь в тот же день, когда туда заехали мы привезли гуманитарную помощь мы тогда открыли отделение милиции жертвного района там которая находилась мы вот начали его восстанавливать тогда сразу составили списки на гуманитарную помощь нам сначала показалось что там порядка 100 там 200 человек всего осталось но потом, как оказалось людей было гораздо больше то есть люди прятались люди там эта зона так сказать, такая курортная местная курортная зона там много Профилактория в Советском Союзе, санатория, лагеря где люди реально жили. Uh -huh. То есть люди реально, э, спасаясь от, от сепаратистов, они реально там, у них уже как общины были. То есть, вот. И сами понимаете, без денег, без ничего, э, без еды было тяжело. Поэтому, конечно, когда начали развивать гуманитарку, когда люди поняли, что Украина к ним нормально относятся, то есть что мы не фашисты, вот. тем более, когда э, те, те же ребята, да, с батальона Киев-12, да, и, и мы, и вот люди говорят, а, а ты что, ну, они говорят, слышат меня, многие знали меня по работе в Луганске, говорят, а ты ж луганчанин, то есть вы ж луганчанин, это же, да, вот со мной, говорю, луганчанин. Для людей, конечно, было, как бы, ну, сначала они не верили, потому что вот есть люди из Луганска, которые стоят на стороне Украины, то есть все считали, что вот, там фашисты, тут непонятные праведники, тут, тут коммунисты, комиссары, там непонятно, что... Вот. То есть вот так. Было как бы, быстро поменялось мнение о а нас, то есть... Может быть так вот, что когда, вот все делают сейчас для многих огромная проблема как если, ну не если, а когда мы победим, как с этими людьми разговаривать? Вот те люди с оккупированных территорий, вот это может быть проблемой, или это люди, которые, вот они поймут, что здесь украинская власть, ну значит окей, пусть будет украинская власть, лишь бы не стреляли. Понимаете за год за год мы конечно много много многого не сделали да. во первых мы не отключили эти каналы эти Life News Луганск 24 вот. находясь в станице вот уже более сколько с декабря месяца там там только два канала работают Луганск 24 и Life News вот если я посмотрю если у меня время посмотреть Луганск 24 там в течение двух трех часов все ты смотришь, и другого просто не видишь. Вот. Ну, там постоянно там вот вот, какая-то социальная реклама, вот наши там деды, отцы там победили, вот мы все разобьем хунту, разобьем фашизм. Ну, Бумный бред. Вот. У меня дед также воевал, также участвовал в Великой Отечественной войне. Я думаю, большой проблема не будет в общении с, с этими людьми. Вот. Они все равно видят, что происходит. Просто не надо больше делать просто для этих людей. Мы не делаем для тех людей, которые выехали. Вот у меня много людей, которые выехали с Луганска, да, и они, вот реально к ним такое вот сейчас отношение, тем, тем более вот по прошествии года она, они никому просто не нужны. Они мне звонят, вот я с ними общаюсь. У кого есть возможность снимать жилье, тут снимать жилье, я знаю. Одного человека, который был преподавателем, он сейчас метет улицы. Ну, как бы ему тяжело, но он все равно что-то делает, что как-то пытается заработать. Просто Украина отвернулась от этих людей, от детей отвернулась, от людей. А где а, ваша семья находится? Моя семья находится в Николаевской области сейчас. Ну, вот. Как они устроены? Как устроены? Ну, устроены они отправляют зарплату свою. Благо, что тут повышенная зарплата, он чуть-чуть. Чуть больше чем, То есть чем они везде живут за вашей, да. а никто не никто, никто не помогает уже под по, по, первоначально снимают да снимают квартиру там и кто там был в квартире Роди родители вместе с родителями вот, полностью у нас две-три семьи в одной квартире одна комната живет mm. вот. и еще если еще год назад кто-то помогал как-то кто-то делал кто-то об этом участие принимал сейчас как бы эти люди вообще не нужны вот. Много знаю бойцов и с МВД, и с из и с других подразделений, которые именно с Луганска, с Луганской области, которые уже более года находятся здесь и воюют. И дети реально не, не обустроены. То есть каждый решает свои вопросы индивидуально. А вы поймите, как бы мне тяжело, находясь здесь, бывает там по неделе, по три, по четыре дня без связи просто, просто без телефонной связи, какой-то вопрос решить и с кем-то. С кем? Я не был никогда ни в Николаеве, ни в Херсоне, ни в Житомире. С кем мне решать? Как? кому мне обращаться, как подходить? Поэтому тяжело. Как... Да, конечно. Они зарегистрированы так же, как и я, как внутренний переселенцы, внутренний. да. Вот, они там зарегистрировались. Я здесь зарегистрировался, потому что дальше я не выезжал, дальше сватова. Вот, я зарегистрировался здесь, вот, на а территории Крыма. Ну, наверное, месяца четыре назад. Буквально три дня и вернулся обратно сюда. Как бы тяжело, да, а плохо что это никто не понимает. Тем луганчанам, которые оставили там все и э, остались верны присяге, остались верны своему там, внутреннему убеждению, да, что Укра... Луганск mm -hmm. это Украина, им гораздо тяжелее, чем остальным людям. Поэтому как-то помогаем, как-то созваниваемся, пытаюсь тоже отсюда как-то тоже другим людям помочь, которые так вот остались, так же, как и я без дома. Вот вопрос о демобилизации. Он для вас вообще актуален? Демобилизация? Ну, я не знаю. Я вот общаюсь здесь с ребятами, тут уже сколько прошло демобилизации, да. Многие хотели бы здесь остаться, многие бы хотели даже защищать Украину, вот. но не устраивают условия контракта. Контракты прописаны так, вот с ребятами общался что, общался, что реально они понимают суть контракта. Плюс э, многие жалуются на задержку зарплаты, на отсутствие обеспечения со стороны Збройных Сил Украины. А вы ну, будете демобилизоваться? Нет, ну, нет. А почему? А? Почему? А мне надо Луганск, у меня, у меня дом там, мне надо, чтобы Луганск был украинским, ну, что, это что. Просто э, в втором году э, я служил на границе с Приднестровьем и видел, как это все начиналось там. Вот, ну, практически начиналось, как и здесь, в Луганске, и люди там Приднестровья тоже это все там поддерживали, а теперь, вот ну, сколько уже лет прошло, да, и Приднестровье лучше не стало, то есть, не надо там, нам такую серую зону на Украине. Если мы хотим в ЕС, если мы хотим куда дальше двигаться, развиваться, у нас не должно быть здесь войны. Сначала Донбасс, потом Крым. Все вернем? Вернем. А куда? что будет в этой войне победой? Нет, ну у нас как бы, если кто-то сомневается, что у нас тут есть враг, то у нас есть враг, у нас Россия враг. Вот. С августа того года, я в принципе понимаю, почему, как бы не было принято решение может заходить в Луганск, хотя надо, надо было принять, надо было зайти в Луганск, а потом уже дальше, как-то как там, оно продолжалось уже, не знаю, конечно, как, зашли российские войска, реально, мы, мы что-то помним тогда и 3-го... 4 сентября обстрел со стороны России со смирячей Дмитриевки Победы, которая находится за 80 километров от Российской mm -hmm. Федерации. И то же самое происходило в Миру и в станице, когда к тебе прилетает смерч. Вот. И я вам скажу так, на начало войны, на начало всех этих действий в Луганске было три танка. Mm -hmm. Два танка постамента. Это времен Первой мировой войны. Они стояли на улице Карла Марца. Вот. И один танк т 4 с, с рабочим двигателем, но без рабочей пушки, он стоял на постаменте на острой могиле. Все. Сейчас вот более 100 танков, больше больше 100 единиц за последний месяц насчитали. Это только танков. Плюс всей все остальной техники. В Луганске этого ничего не было. И всем понятно, откуда оно берется. Поэтому мы реально здесь видим, кто у нас враг. А можно э, договориться в этой ситуации? Я вам скажу так, если бы не было российских войск на территории Украины, мы давно что договорились, те люди, которые взяли оружие год назад, половина уже мертвы, это, это луганчане, из них часть людей уже оружие бросили, они уже разочаровались в этом во всем. Часть людей уехала в Россию, вот, часть людей уже была задержана нами, привлечена к суду. Поэтому там осталось именно коренных луганчан из Луганской области очень-очень мало людей. Просто нужда и голод сейчас их заставляют брать оружие в руки. Почему? Потому что кроме э, ополченцев и милиции, так называемой у них. Угу. Поли, по, милиции полиция, у них э, милиция это как военизированная считается, а полиция это как бывшая милиция. Mm -hmm. там, вот, у них никто не ест и не пьет и зарплату реально не получается людям просто они будут не нужны чтобы прокормиться свои семьи и идти туда вы там с кем то общаетесь сейчас? да общаюсь общаюсь знаем все знаем сколько частей когда, какие российские части заходят когда уходят где они фотографируются на, на, на каких, каких памятников что вывозят с собой все знаем за всех всех афицируем всех вот, э, еще плохо что у нас у нас плохо вот э, еще считаю то что над каждый человек который у нас сюда приехал сами воевать он должен быть офизичен и должен быть везде, то есть на всех сайтах, в интернете, официально должен быть объявлен в розыск. То есть, чтобы другие люди, видя, что его товарищ с Киргизии, там, или я не знаю, откуда там он там, с Татарстана, там, да, Бурят, Якут, приехав сюда, он его узнал, а он реально в розыске. Реально за то, что он совершает военные преступления. Вот если это все это будет, люди это будут видеть там, в России. Вот, и они сюда не будут ехать. Потому что не надо никому сюда приехать, месяц-два повоевать, заработать, как они им там обещают, 8 тысяч рублей в сутки, ну, естественно, этого не платят, какую-то копейку, да, въехать туда и, там, и жить дальше. Никто не поедет сюда воевать. Зачем? Чтобы всю жизнь тебя искали, всю жизнь быть в розыске, чтобы потом с этими деньгами даже с России не уехать. Как вы относитесь к тому, что жизнь в принципе продолжается там в Харькове, в Киеве, люди зачастую. В общем, это же проблема для многих ребят, которые приезжают в отпуск, видят все это, возвращаются немножко не понимаем. Не, ну жизнь должна быть, а как мы должны? Что, да, да, вся страна должна быть в, каму в, каму в камуфляжах и с окнами крест-накрест. Крест. Не, ну много людей сочувствуют и переживают. Вы приезжаете сюда, сочувствуете, переживают. Много волонтеров сюда приезжают. Много переживают в интернете, не Вам да не да. да. Я считаю, что так должно быть, как бы страна должна жить, страна должна развиваться. Да. Те, кто готовы здесь воевать, они должны быть здесь и просить этот конфликт. Вот. Украина должна встать в своей границе, в своих границ, как это было раньше. Но страна должна идти в Европу. Если мы все будем думать и переживать, а кто-то будет работать и что-то делать. Я ж тоже воюю, я же хочу жить. В европейской цивилизованной стране. А что ж я буду тут воевать, а потом придумал у меня там то что то, что было раньше. Ну, вы считаете, сейчас много изменилось? Год вы знаете, нет, я не вижу, я не вижу. Жизнь. Я, я не вижу мирную жизнь. Проблема в том, что я ее очень мало ее вижу. Я вас расстрою не очень. Некоторым, почему так много волонтеров? Вы думаете, почему? Потому что здесь все понятнее. Да, здесь все проще. Здесь сразу видно врага, там его не видно. Это там он, он может сидеть, чем-то вот непонятным заниматься. Но я скажу так, вот, у меня буквально неделю назад заболел сын, и жена, возникла необходимость приехать в больницу. Она приехала в районную больницу, вот, там не было специалиста, и пришлось ехать в областную детскую. Как бы ситуация серьезная, вот, и требовалось срочное вмешательство опытного врача. Ну, когда увидели, что переселенка, ну так, вот так, то есть денег у нее нет, чтобы заплатить за врача, вот, чтобы там что-то дать, то есть она попросила назначить УЗИ, вот так, ну то есть переселенка, не выгнали, нет, ну и отношения вот такое вот было, то есть ничего, ничем не помогли, вот это вот плохо, вот это вот обидно просто, и все вот так вот получилось, и она ушла. А да, ну, сейчас нормально. Обратились, людям, обратились э, к сотрудникам батальона Святой Николая, с которыми мы здесь были. которые были В Гутугина, в Георгиевке, да, которые с Николаевской области. Ребята позвонили, помогли. Ну, это, вот, надо было так вот именно сделать. То есть зачем это надо было сделать? Почему все здесь нормально, а не сделать это, это сразу? боевое братство спасает там. Да, помогает. Не, ребята, кто, кто, я скажу так, многие ребята, кто здесь вот побывал. Они сейчас вот реально оказывают волонтерскую помощь, сами становятся волонтерами. Даже с того же батальона «Киев-12» ребята. То есть, они видят то, что здесь надо. Когда закончится война, чем будете заниматься? Чем буду заниматься? Пойду работать в антитероргический центр какой-нибудь, который будет создан. Потому что я вам скажу, что сепаратизм не закончится, даже если война закончится. Это зер зерна сепаратизма посеянные, здесь они будут дальше культивироваться и развиваться. Потому что ряд людей из э Херсонской, Одесской области, вот, общаюсь с ними по интернету, да, там, не понимают эту ситуацию, то, что здесь происходит. Mm -hmm. Вот он мне пишет там, с Одессы, там живет, я там живу, не помню, какая не улица, в двухкомнатной квартире, вот, и он полностью поддерживает сепаратизм луганский. Все. Я ему пишу в интернете и говорю, ну ты когда пишешь, ты вообще что-то думаешь. Я тебе предлагаю ключи от трехкомнатной квартиры в центре Луганска. Дай мне свою двухкомнатную на Одессе Одессе. Приезжай, живи. Приезжай лично сюда, приезжай, живи. Мы можем с тобой встретиться где-то здесь, вот, рядом с Луганском, передать друг другу ключи, документы, все. Я с удовольствием буду жить на Крайней Одессе, в двухкомнатной квартире в твоей разваленной комнаты, Хрущевка у него. А ты живи в моей новой новостройке в трехкомнатной в Луганске. Не хочет, понимаете. Но по интернету, вот это все, разносить это все заразу, я говорю, ты понимаешь, ты людям, которые здесь больше приносишь э, страданий и горя, чем все остальные. Он говорит, а почему? Потому что ты в Одессе пишешь, Одесса поддерживает Луганск, Одесса это Новороссия, сидят в России, 5, 10, 20 пользователей видят тебя, простите за выражение, дебила, который ничего не знает, а просто пишет и реально думает, Одесса это, это, это тоже Новороссия, Херсон это Новороссия, Николаев Новороссия и все остальное у них тут Новороссия. Вот. И начинают собирать отсюда гуманитарную помощь, непонятную, какую гуманитарную помощь. Они что, людям продуктами помогают? У меня родственники там в Луганске ничего, ничего не получили. Ничего не получили. Мы перед Новым Гоном, через Таницу, еще не был разрушен мост. 84 машины за три дня прошло. Фур длинный, Красный Крест, помощь. Я звонил и спрашивал, сколько получили. Никто ничего не получал. Разрушались все в магазинах Плотницкого. На базы, на склады, ополченцев все повезли. Просил людей прям встречать на, на окраине Луганска на 50 лет октября. Люди на двух машинах приехали, ездили за фурами, смотрели, где разрушаются фуры. Естественно, мы подняли вопрос вот перед оператором, перед всеми, а какая же это гуманитарная помощь, кому же мы помогаем? Если ее не раздают, И тогда потом ограничили эту гуманитарную помощь, начали по-другому, но это же было, понимаете, мы же это не отслеживаем, мы же реально понимаем, то, что мы туда даем, оно все людям не попадает. Так оно и сейчас, я так понимаю, не попадает, так что ситуация тоже не особо изменилась. Ну я вам скажу так, эээ... покажите мне гуманитарную помощь, я вам через... Ээ сутки сделаю фотоотчет uh -huh. о том в каком она в магазине жить и по какой цене uh -huh. то есть вот мы делали так мы когда останавливали машину мы фотографировали эту гуманитарку набор продуктов фабрики кто-то делал и потом это все мы люди которые остались там они мне это все снимали с ценниками в магазинах Почему оно стоит вот такая гуманитарная помощь Луганский. кто на этом наживается то же самое касается лекарств и всего остального это не только еда uh -huh. Армия, армия как-то поменялась? Та, которая была в самом начале, сейчас? Есть тенденция положительная? Я скажу так, что... Многие... Какая должна быть вообще? Наша армия? Вообще она должна быть профессиональной. Mm. То есть многие руководители, тем, которые это не безразлично, уже сейчас поняли, это, сейчас это уже видят. Вот, и пытаются сейчас солдат обучить. То, что было год назад, человека взяли, дали автомат, Хорошо, что дали, дали форму, хорошо, если дали бронежилет каску, могли не дать. Могли без бронежилета и без каски быть. Тут, тут давали. Потому что у нас даже на тот период времени люди, которые были на блокпостах, на нулевых, они были без бронежилета и без касок. То есть мы, зная, что у него нет, и зная, что ему надо заступать на 8 часов туда, мы свою отдавали, свою каску бронежилет, потом он приходил и так вот менялись. А вот, вот есть по... сейчас такая тенденция, не хорошая, когда люди, чтобы не пройти иллюстрацию, вернее, чтобы не пройти иллюстрацию приезжают сюда. Да, да приезжают Одинек. в Северодонецк, на Вайдар, да, ставят себе командировку, да. чтобы были в станице в трех избе и едут обратно. И это тоже есть и сплошь и рядом. Получают участников действия гораздо быстрее, чем кучи да. которые реально там вот от Это тоже есть, да. Я знаю, что да, есть это такое. Как вы к этому относитесь? Да плохо, конечно, относимся. Я за год войны, я вам так скажу, я не видел здесь ни одного сына прокурора, ни одного сына судей. Вот Как-то их не мобилизуют, не призывают, и сами они сюда тоже не приходят. И вот с кем не общаюсь, там, с батальоном Айдар, там, со, ну, со всеми, с 17, с 28, с 80. Ребята, у кого просто подразделение есть, вот, сын судьи, мне просто хочется найти единственного сына судьи с Украины, который здесь вот воюет, который вот настоящий патриот сам добровольно, или может, может его мобилизовали. Папа не стал его там откупать. Но ну, нету ни одного такого. Ни сына прокурора, ни сына судьи. О чем мы говорим? Те же там прокурорские батальоны. Дальше комендатуры. Функции комендатуры они не вышли, да, которые говорили. Тех же военкомов, которых э, по указу президента направляли сюда. Ну, где они останавливались? В Старобельск, Северодонецк, Новаядар. Кем они были? Комендантами. Им давали роту, две охраны. Их тут охраняли. Им тут страшно было. Когда война была за 40, за 50, за 100 километров от них, им тут было страшно. Они получали здесь быстрее всех участников боевых то, ехали к север обратно, сейчас до сих пор воен военкомами. Я общался с одним таким. И говорю, вот если ты, говорю, и общался с теми людьми, которых он мобилизовал. Вот так вот получилось. Он потом сюда, ему, он их мобилизовал, а потом он сюда вынужден был приехать. Как бы, и общался сначала получилось с этими парнями, которые были на передовой, а потом с ним. Я говорю, ты кого мобилизовал? Ну там реально один, ну, сказать, другой больной. Но они же не отказывались. Они ж, да, люди не отказывались, то есть они же могли на это говорит, сослаться. Я говорю, вот я бы тебе вот так вот, говорю, вот этих 300 человек, которые ты мобилизовал, дал бы тебе их батальон, был бы ты комбатом и поехал бы ты в Дебальцево у меня. И я посмотрел бы, как бы ты проводил мобилизацию в следующий раз, если бы выжил. Он, ну он побыл тут месяц или два, уехал. Себе в область, сейчас уже областной военком, участник нормально боевых, он и тут нормально сейчас чувствует. Он проехал сюда на джипе и, и уехал на джипе у него нормально. Ну, можно сказать, чем вы занимаетесь сейчас? скажите, да. Ну, расскажите. Чем мы занимаемся? Наша наша основная задача, это недопущение сюда, закуда диверсионных групп, установление лица, физического лиц, которые сюда уже попали, которые их сюда внедрили, которые зашли как со стороны Российской Федерации, как и с неподконтрольных нами территорий, ведут активную подробную работу против Украины. То есть это разведка? Ну, Можно сказать и так. И вот эта проблема с обувлечиванием лиц то есть, Да, да, лиц и распространением информации, она для вас она не больная. И, Я считаю, что лиц, каждое лицо, которое установлено, угу. оно должно быть физическое. То есть должно быть сразу. Мы не должны там это, это, это скрывать. Uh -huh. вот. А у нас, как, как, как, да, нас, а нас какая-то там какой-то идет скромная информация, там укрытие вот, э, избежание гласности, общественности. Зачем? Если мы установили 25 бурят из села Калмыковка, которые воюют против нас, почему мы о них молчим? Почему эти буряты должны здесь повоевать? Из 25 должно 10 вернуться и 10 себя чувствовать нормально. Почему они должны здесь? Они не должны чувствовать себя нормально, всю жизнь должны быть чувствовать себя нормально. Мы должны их э, офизичивать чтобы потом, в будущем, задерживать. И если на территории Украины, наш суд, чтобы Галахский трибунал мог их просто отсудить как военных преступников, каждого командира, мы не должны были оттуда выпускать Гиркина, который сейчас сидит в Москве и, извините, там направо-налево рассказывает, какая Украина там плохая. Нужно было был остаться здесь, либо в земле, либо в суде. Да, вот по поводу пленных, у вас есть понимание, как с ними там обходятся и что вообще там да, мы знаем, как обходятся и они так с ними обходились. Плохо обходятся с ребятами, там очень плохо. И не только с пленными военными, и с гражданскими. С гражданскими тоже очень плохо, многих людей просто нет в живых. Я знаю, просто многих людей, которых, которых уже год нет, их нет в живых. Они просто без вести, вканули, никуда. И вот семьи а вот они говорят, уже вообще. да мало говорят. Потому что нет подтверждения, что они погибли. <coughs> Сколько вот реально пропавших без вести, ну хотя бы порядок понимать. Я вам Уганские скажу так, если э, мы э, будем знать точное количество погибших, да, ну если там, там, как они говорят, 40 детей погибло там ну, и там, около 7 тысяч населения, то вот без вести пропавших умножайте на 5 сразу. сразу, сразу умножайте на 5, потому что очень много, еще тогда, еще в самом начале уже пропадали люди.